Здравствуйте, дорогие подписчики, меня зовут Ненат, я руководитель сервисного отдела компании ego 3 d Сегодня мы представим вам короткий обзор 3D принтера Form2 от компании Formlabs. Принтер весит примерно 15 кг. Имеет достаточно понятный интерактивный э, сенсорный экран. Верхний купол сделан из поликарбоната оранжевого цвета, защищает от ультрафиолетовых лучей солнца э, фотополимера, потому что он э, светочувствительный. Область построения данного принтера составляет 14,5 на 14,5 на 17,5 см. Максимальное разрешение э, слоя составляет 25 микрон. Данный принтер разрешает печать э, тремя режимами, это 100 микрон, 50 и 25 максимально. Системные требования для работы с данного принтера это э, Windows 7, 64 бита или выше. Mac OSI также поддерживается OpenGL 2.1 и э, 4 гигабайта оперативной памяти. Рабочая температура принтера составляет э, 35 э, градусов по Цельсию. Данный принтер использует технологию печати SLA или переводится как стереолитография, для затвердевания фотополимера используется лазер класса 1 ультрафиолетовый Длина волны составляет 405 нанометров, а мощность лазера 250 мВт. В данной комплектации принтера входит картридж или это фотополимер, объем 1 литр. У нас имеется стандартная ваночка оранжевого цвета, где, собственно, и заливается фотополимерная смола и платформа для печати изделия. Единственный расходный материал, помимо фотополимера, является ваночка. Ванночка рассчитана на максимальный срок службы до 2 литров фотополимера. После этого ее нужно заменить на новую. Важно напомнить, что с данном принтере поставляется еще небольшой набор, Используется для постобработки уже готовых изделий, напечатанных, промевание в спирте, комплект перчаток, шпатель, инструменты для удаления модели с платформы, губки и салфетки для обслуживания данного принтера. то есть Чтобы мы могли просто почистить оптическое стекло, которое в данном случае является незащищенным. Если мы открываем крышку, оно открытое. Его нужно время от времени а, протерять, так как оно достаточно, а, на него а, накапливается а, пыль разного рода. Бывают иногда разводы, поэтому это требуется почистить. А, приступим к установке аксессуаров. Открываем крышку принтера вверх. А, в первую очередь устанавливается ваночка и устанавливаем в пазы. Нужно просто нажать от себя до шелчка. Принтер сразу на э, экране отображается, что э, ваночка найдена. Следующее, что требуется сделать, это зафиксировать лопатку. Вставляем его в пазы и просто нажимаем от себя. Все, лопатка зафиксирована. Далее требуется установить платформу для печати. Рычаг у нас поднятый. Вставляем платформу и закрываем рычаг вниз. Для того, чтобы зафиксировать платформу, закрываем крышку принтера и остается нам установить еще картридж. На дисплее отображается, что картридж установлен. Не забывайте открыть клапан на верхней стороне картриджа для попадания воздуха и дозировки фотополимера внутри ванночки. Преимущества данного принтера являются высокое качество печати, очень легкое использование, настройка и обслуживание данного принтера, не требующий постоянный надзор оператора, также самое лучшее соотношение цена-качество, очень широкая линейка расходных материалов. Применение в многие области, как стоматология, ювелирные изделия, инженерия и другие отрасли. Очень, скажем, легкое и хорошее программное обеспечение, при приформ называется, для подготовки 3D-моделей к печати. Между прочим, программное обеспечение, оно бесплатно предоставляется для использования вместе с 3D-принтером. Очень, скажем, тихий принтер во время работы. И самое важное напомнить о том, что данный принтер, то есть гарантийный и постгарантийное обслуживание данного принтера осуществляется на территории Российской Федерации, в том числе техподдержка, консультация различного рода. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, мы на них ответим. Не забудьте подписываться на наш канал, ставьте лайки. С вами был я, Ненат. Пока!